Одногруппники, всем привет! Сегодня получили вот такого красавца своего. Вот хозяин стоит радостный. Сани к нему заказали. Там еще немножко там кое-чего заказали. 15 лошадей, 1250 база. Независимая подвеска, цельно колеса. Вот такой вот красавец. Завелся, заехал сам на прицеп. Вот у нас что под капотом здесь. А когда заведем его? С первого раза, как часики. Ну, будем ждать снега. Спасибо большое Вячеславу. Да и всем спасибо группе, спасибо. У нас уже этот бусирочек второй. У меня такой же, только база подлиннее 1450 и 600-я гусянка поширит. А движок такой же пятнашка. Ну и звезда у меня там немножко другая, 32-я. Здесь 2,6-я звезда. Более такой скоростной будет. Всем пока!